Всем привет, с вами Марсель, канал Мистер Коба. Продолжаем играть дальше в красаву. Играем мы на дронах. Это самый оптимальный, легкий вариант, как фармить бензин и выиграть быстрые каски, скажем так. Но при том случае, если у вас двое или трое в команде. Вот. История. Одни победы. Но здесь не повезло. Легкий фарм бензина. Легкие игры. Особенно если вы вместе катаете, то нормально. Сейчас добавим пару игроков, с кем мы играем на дронах, и начнем войну, короче. Фарм бензина. <смех> качество графики не очень потому что когда запускаешь программу записи она, там 300 с чем-то или 400 с чем-то разрешения но если поставить больше у меня игра жестко лагает, а у меня видеокарты короче скажем так нет. Вот. и мне кажется когда я выложу видео на youtube там наверное еще хуже качество но я еще проверю посмотрю что да как но мне самому интересно все что я буду снимать буду укладывать на ютуб надо это кому-то или нет это уже мы все свободные люди кто хочет смотрит, кто не хочет не смотрит. вообще как-то параллельно если честно вот так вот ну а так будем сидеть фармили ну, 280 Блин, осталось 3 раза Левиафана выполнить. Чё-то вообще как-то не ахти, не получается никак. Вот, последнее задание осталось. 11 часов до обновления осталось. И надо как-то мудриться его выполнить. А как это сделать, я не представляю. На заднем плане может быть левые шумы. Это соседи, хлебно о чем занимаются. То, блядь, они там пилят, то еще что-нибудь делают. Так что старайтесь на это не обращать внимания. Одно свое видео я посмотрел. Вроде качество графики вроде нормально. Фонет, конечно, так как у меня микрофон к наушнику присоединен. Вот. Блять, опять ушел. Я тута. Такую громадину он раз не выглядело, <с> ладно, пофиг вообще, сейчас... Блять. Надо было в общем написать, б Ну, по крайней мере, мы хотя бы знаем. Сегодня только скачал дискорд. Это пиздец, это, блядь. Я бахую, честно. Так, будем. Алло мал. Алло мал. АЛЮ!!! Слез, нажимайте таблицу. Короче, скачал Discord, я в нем вообще не бум-бум короче, я вообще не разбираюсь, что тут делать надо. Да нажимаешь? что делать-то? Что это такое? Сейчас, опять же, сейчас, ребят, подождите, я тут пытаюсь разобраться, как вот эту всю хуйню сделать. Алло, меня слышно, нет? Алло? Слышишь? Да, да, слышу, а ты меня слышишь? да слышу это здесь третий третий не знаю а как его добавить -то? я хрен узнать сам не знаю я нажимал чуть не ну ты вытяни тогда его если его нет да погнали идет сам позволит время просто теряем полно Я тут пишу, напиши ему, чтобы он позвонил нам обоим, как всегда, потому что я не шансный. У меня чайник смет сейчас закончится. Приглашаю его в игру, да, поехали. вообще нет. У чувачка походу. Вот все. Давайте, я вас прикрою. Так, играем на дронах. Настрою в команде. В смысле в тиме? Далеко просто, не уезжаем друг от друга, и все. Вот лишний вот. <соскоррес> <соскоррес> <соскоррес> раз тоже не нахватывалось. Потому что мы можем вообще по сути втроем, бля, всю команду развести. Если получится, удачно. Бля, застрялся, сука. Сейчас откат будет. Мне откат. Прикровайся. Блин, у меня. У меня переделать Блин, а без миниган. 10 секунд. А я без оружия. А, ну мы тут выиграли ну, в любом случае. я пойду танковать он один сейчас ничего не делает я лучший у меня чайник хабасов Я лучше Я назад одену дронов да ты бы просто сохранил бы чертежи и все <клес> После поставить могу еще аккорд взять. не уже закинет побольше. Да нет, дальше не вариант там. Дядьки да, на 2К. Не я да. Я готов. У кого что там шумит? Это у меня. Ждем так, как обычно. Да. Ждем всю развязку игры. Вон надо помочь этому, блять. Это а, он летает. О, я меня... Можно вниз спрыгнуть, там он раскатать. Поехали вниз. Там двое рисует наш. Это его вот так вообще заберет. Тут трое вообще. Uh, нет. Mm. Я без дронов. Дронов снесли. И я только пришел. Бутылек. Смысла не виду короче. На таких слабых ломах. У меня откат. Кто-нибудь переверните меня. Просите еще помою на. Все, хана. Первый слив. Первый слив. За то, что сто пятьдесят девять заработал. За это игры нравились. Да, да. Победа за победой. Победа за победой. Скажи победу 15 дней. Также ждем. Мы, у нас ошибка, знаете какая была. Мы, блядь, раздельно ездили. Вот на самом деле А я чисто не смог с вами поехать, потому что мне сказали муку принести. Из за этого проебали, надо вместе. Тут магазин, ту по мукуй, то ещ что-то, то ещ что-то. Что а, все, поехали. О! У них, кажется, один кикнул его кикнули. Их осталось семеро. Вс, есть. Давайте, давайте, давайте, ускоряемся. Можно на захват встать. Поехали на захватку. На захват Лола, как челик уже на базе наш? Я случайно в стенку вписался. Так меня вон, вообще наш союзник. Стенку мне вылетешило. А я сам в стенку <смех> вписался. Слушай, тут один спрятался. Давай его вытолкнем. Ага, <смех> кто-то, это я, блядь. Я знаю, Ссор. что это <смех> ты. на захват. Я <смех> на захвате. Ну, вот что ты делаешь, блять? не страдаешь Все равно нас боятся. В наряд в не очереди влетишь. Смотришь. Классный тим у нас, конечно. Военный, школьник и безработный. Я вот думаю, может купить еще три уравнителя накопить. Прям чист для рейдов. Я застрял. Ну на слева они там двое есть. Вау. Бля. Ау. Да да, поехали. Чё тфу не справляешь? А я так сейчас могу будет стопить, блять. Помоги. Помоги. О, вот, все вышло. Он ну, за пату уже. Ты мне на дерево закинул. Ну вот мне легко было врезаться. Откат. Уже минус. На задний, да. Там инвалид. А -а -а. Я на откате. Нихуя не инвалид. Вот инвалид, я на инвалида нападаю. Вот коллега горит. Я ему еще и колеса оторвал. На. Мы его чисто отпинали. Меня так не подрезай больше вообще. А у меня управление фиговое Ну, фигово. Подальше едем встановить. Вот здесь нам, наверное, лучше подождать. Угу. Хотя бы первые 40 секунд. А там уже ясно да, будет, может кто на нашу базу прорвется Пошли, стоим. Можно такую привычку завести, просто в секунду ждем, блядь. А все и, их и, опять семеро. Мне кажется, или у них просто челиков все время китай. Да просто чувак не хочет играть, а вот он самоубийство и делает. Нет. Есть, короче, иногда. Справа один есть, справа один есть. Да, да, поехали, лево вонм, там толпы. Давайте справа. Короче, бывают так, такие проблемы у игроков, что их просто. Там уничтожение почему-то. Просто так начинай. Что они даже войти не могут, нормально. Двое, двое на базе. Да, да. Иду я. Ну, я близко не Все, Все, у меня так бовики быстрее бежать. Все, у меня откат. Давай откатимся лучше, да поедем. Откат сделай. И поехал, поедем. А их двое осталось. О, ебать, они даже никого не убили. Ну, нормально что? Можем еще халявные очки получить, базу взять. Нет, не успеем. Один заход. А, они обоих убили. Здесь тоже желательно не торопиться. А то они здесь как тараканы разбегаются. Кто-то даже пытается объехать. 30 секунд всегда ждать. 30 достаточно будет, чтобы знать, кто где. Ну окей, давай. Прям на базе ну, катаемся. А смысл мы на слабых омах парнемся, если нам все равно потом надо будет на следующие омы а на них не, не будем уметь играть. Я вообще-то бензин фарм тут, чисто Ну я проблем. тоже, и мне просто по фану интересно так покататься. Во, а можно... Я не хочу проще легендарных оружий махаться. Вот, давай обижаем изъезжаем до спину заедем вот этого давай синего больно то блядь -то хуя. иди сюда ты где ты где там блядь ща подъеду я в месила попал я уже убил его блядь я вас всех потерял я в кругу на базе а все вижу, вижу. Три кило. Нормально. Ты еще двести получил. Пол команду вкидали, пойдет. Ага. Но это не то, что мы тогда команду кидали вдвоем. Просто не надо сразу лезть. Если, допустим, боты попадаются вот как у них, у них сейчас в данный момент как у них и у нас два бота если мы сразу их увидим, они нам всех дронов собьют. Даже если мы втроем вылезем. Всё, а дать вот до 20 секунд ждем, уже будет понятно, что я. равно, Нам по одному не вариант, ты понимаешь, как тот раз что получится, нас разнесут. Ну, я говорю, на пару, Вон, толпа на середине, поехали. Прям в толпу. Там вот, там вот. Да вот, нет, с правой стреляю с правой, с правой, стороной, да. справа, справа, вот он, блядь Пряча на игрока налетел, который просто афукаш а, он он с одного места пытается убить всех блядь, блядь он тоже застрял. да колеса у нас большие вон еще один зеленый ага. с середины да, да, Реда вон вален 10 О, секунд ред. у меня еще Ну, и откат у меня пошел. Успел добрать. Все, у меня откат. Опа, Синтус. ай -яй, яй Не подходить там Синтус, он, он может легко разрушить вообще дроны. <клёх> на нашей базе. Айда добьем. Мы уже пятилик сняли. Бля, я сорный перепутал. <соцентрический> <соцентрический> Ладно, я на их не базе стою, короче. <соцентрический> а я врезался. Пять человек на проекте. Грубо говоря, почти 60%. Мне еще что, играет, нравится, блядь. Тут побыстрее бои идут 3 минуты динамично. А не как в танках, блядь, по 15 минут. Да, и да, пустоты, да, вот, да. Я в танке я, 8 блядь. лет играл, блядь. И как мы технику добавили, я сразу ушел оттуда. Надоело. А что там колёсную добавили? Ну, светлячки. Потом добавили двухствольные танки. Бред, короче. А, я видел, это вообще уже... Ебанутые. Вроде игра про Вторую мировую подобие, блядь, была. Вообще, задумка нормальная была. Да, да, да, да. Делали дерьмо, блядь. Погнали. А история, знаешь, как... историю каждого танка читаешь, типа, был выпущен 50 в каком-то году, был выпущен 60 в каком-то году, бред, короче. Да, да. Или как Battlefield один, там оружие, блядь, ни одно схожее нет, который реально прототипов с Первой мировой был, блядь. Здесь ни одно нахуй. Будь Хотя и... написано про первого мегалути. Это вот прикол реально. У меня трое. Я Четверо. сзади исичу, сзади? Я тут на базе вообще уничтожаю противника. На нашей. Тут, тут на нашей трое. Ой, двое. Я тут тоже на Сейчас едем. У меня откат. Да, нет. У нас тут и средний сейчас бам-бам устроит. У меня 66 хп. Там трое. меня отказ. Блин. Четыре поддержки подряд сделал. Я еду, у меня один дрон есть, один откат. Че, я умер? Ну конечно, там трое было. без дрону вообще. Немножко осталось. Ага. Ох, вчера был вкусный. Раз, пять, семь, восемь. Ребят, мы с вами команду разнесли. Слушай, нам надо уже потихоньку поправить по умам подниматься. Да зачем? Вот я тут по фану играю, вот честно. Нет, так, нет, блядь. Я тоже по фану играю, и бензин фармлю. Мне еще три раза да, леви Левиафана еще... надо выполнить. Знаешь, бензин нафармить, на... продавать, недельку сыграть да? и нормальную пушку можно вообще купить, блядь, чем. Ну вот я смотри, я так фармлю и просто еще перепродажей занимаюсь. Вот то же самое, блядь. То же самое дело. Потише не если хочешь иди Чтобы никого не держать. мне просто прикол тут катать. да и дронами здесь вообще не Ч, поехали вон по левой стороне они большинство ну прямо поехали там налево выйдем Войда поможет. поможем У нас с дробовиками бы вот этого завалить на базу граждан да поехал откат все сделал до нас пятеро осталось ну через пять секунд откатится у меня как раз берите базу я тут задержу у меня отказ. Ещ один, еще один, врезайтесь в него, чтобы не заехал. Блядь. Двое едут еще. Ничего, ничего, нормально. И Дымайщик. Хороший щит у меня. Ай, блядь. С кем не играю, У меня по бензину. уже 400 бензин нормально. Если бы не продал бы, у меня было бы в районе 2000. Ну тут как обычно даже говорить можно не говорить. Сами знаете что делать. А можно подождать в принципе даже здесь на повороте а по потом, сути, потом. Да, можем подождать все на за на середине и попробуем вот та да, по да. части уже добитки короче сделать. Согласен. Просто вдруг какая-нибудь крыса захочет объехать а тут мы стоим и сейчас. Давайте в красный все покрасимся. Вот. Покрасилась тоже покрасится. По ну это я краску покупал, когда футбол Один. был. У меня нет красного. Ну лозва, она такая же, по идее. О, дрон включаем сразу. А давайте лучше синий Давайте его. Он меня потаранил, хорошо? у меня 64 кп осталось. Они походу там с боков вообще уехали. Ой, перевернул, смотри, прыгает он Слишком не эти туда уже сдохните. Во, убегай, убегай. У меня откат. Лучше съебывай, так и один... деньги. А уже съел. А мне там двух сторон зажали. Один... У меня откат. У одного самопал. Там перевернуты оба. Видите, да, танкует. У меня откат. Вон, зрич перевернут. У него самопал. Заходи, бризен. А ты его еще е убьешь. Говорю же. Игра кончилась, а ты его все равно добивал. Конечно. Так. Тут, наверное, едем наверх. я думаю подождать опять так. Чтобы потом страничка заехать. Да, вдруг кто-нибудь захочет. Сзади очки. Либо надо хотят объехать, тоже как вариант же, они а что, что там люди играют. Мало Знаете? Знаете, нам вообще какая нужна нормальная тима, чтобы была один... Нам чтобы один танковал и все, ну, а другие дроны. Нет, смотри, нам, чтобы нормально была тим, надо, чтобы двое вот, как мы с дронами были, один танковал, а четвертый был сдалека, отстреливал. Да, нет, сдалека на низком левеле, на мой взгляд, это полный бред. Лучше еще с на дронами. Оборот здесь побыстрее идут динамичные бои идут ли пулеметы либо уж блять дроны вот этого добиваем пушку стоит он уснул что-то блять а я застрял сюда тут на наш такой да, да, да, надо этого поднять понимаете по возможности. Одна поддержка идет, блядь. Фраг поезд. А, нет. Три поддержки Враг нужно. Четыре поддержки. Сверху, можно заехать. Я один пол команды разнес. <свят> Мне вот интересно, где последний? Да у меня он здесь наверху. Кстати, мы после. Мы остались втроем. Мы тром выжили. Семерых завалились. Да, был бы заебись, если у нас еще четвертый был бы на, на, на дронах. Вообще было бы классно. Да. Он есть, но он спит, блядь. Или Мы бы просто был, как сладко. саранча бы все сносили бы. Да, конкретно. И ничего больше не надо для этого самых ну, вот, уже. 8 дронов это будет вообще пизда, наверное, блять. Можно даже смело залетать нахуй. Главное кружить, чтобы на нас не попадали. Ну пошли вон через цех, там поехали, в принципе, трое. Кстати, вот ястребу, не крипут. Стойте, стойте, стойте. А дайте на базе подождем. Видишь, у нас тупая команда. Они сейчас по одному будут на захват ехать по крайней мере по двое, один-два, и мы будем сказать. Вот ястребы, знаешь, чем прикольные? У них по два, я знаю. Ну не два. Я про дроны все знаю, можешь не говорить. Я про другое. Да у них два дрона. ой, вред. Два пулемета. Я тебе только что сказал это. Я прослушал. Вот здесь, вот здесь стоим на приборке, если что. Слушай, давай в Марселе потолкаем, куда идут. Не нас, спасибо. Пока никого нет вообще. Сейчас ждем, чтобы они захват приехали, похвощ. Вон приехали, все. Блять, я включил случайно. Там, слушайте, к нам едет, Ой, вся команда. Срочно сюда на холмы. Все едет. Вот так, назад, блять, меня откат сделал. На базу идем, ждем. Откат, сделайте откат, чтобы уже готовы были дроны. Ждем сейчас, к нам. Сюда компашка приедет. Слева, право. Погнали сюда, вас перезвонить. А, вот они. Мякотеп, блять. Вот второй. А где остальные? И было. А больше. можно, дайте какую тактику? Типа, они вот друг другом будем воевать, мы на базе стоять будем, а потом просто заедем, они же полуфуловые все будут. По идее, можно с дронами, все всех дронов ебануть. Или вс ⁇ Тоже какое. Ну, да, они да, на базе, на, этот, на своей. Они не на своей базе. Они были ну, в базе. точно. Захват не идет, видишь. А, -а Да, на базе будут. Они, кажется, вернулись как раз. Смотри, выехало пять машин на нашу базу, вернулось на свою базу только две, и там у них тоже. Есть. Вот так вот мы играем. Здесь можно за поездом постоять, короче. Все, ждем тут. Да, или тут подождем, просто потом отдайте а, минуту реально подождем, когда одна пятьдесят будет секунда, одна минута пятьдесят секунд. летим просто нужно заедем на всякий случай, чтобы захват не шел. Вы видели самолет? Лол, там самолет вы видели разбился. Вот сейчас поедем и мы их добьем половину. Кто ну, погнали? Мы или ничего. Путились, погнали. Дав поем едем. Далеко не, не отъезжаем. Вот, сразу его валим, блядь. перевернутый. Здесь еще вот есть слева. Грузовичок. Давайте. Вон середине еще. Нам самое главное. Там бордлку моим дроном, Сами приедут, мятко. Кстати, у нас почти пассив... вся команда целая они издалека от нас для. Вот видишь, сдалека неэффективно нихуя Просто сблизился и закружил я его еще добил. Сколько у меня там вообще блин интересно? Сейчас по себе сразу не нажимай, ладно, я с кухни на диван лягу. Окей. Okay. Ты через ноутбук играешь? Да, у меня игра. У меня хонор новый за 47 и за 82 что ли скупаем он и сынат вот ждем оба ждем здесь ждем вот здесь а потом резко влетаем туда знаешь сюда один идет сюда один поехали сверху поедем поедем также поехали поехали можно прям так продвинуться там с пушкой без бестолковый блять выстрел сделал его. Толк, блять. Все и не надо играть, если у тебя есть нормальная тема, которая тебя прикроет. Походу не мы только, одни сдраные, блять. Вот я могу переворачивать. М -м -м да. Вот мой крафт позволяет машину переворачивать и прям хорошенько набрать. Эй, без Я короче все было. Сейчас погодите. Сейчас не мешу. Я тут со мной вот там, блядь. Mm -hmm. Вс, в принципе, немножко mm -hmm. нажимать. Ох, как больно сейчас. Oh. Запись идет. Я здесь пластик подешевел. Сколько стоит? 27. А стоил 37. За сотку. Что, погнали? Сейчас. А, блять, меня не нажал. во сколько бензо? У меня 510. для того что продал у меня сотка появляется, а сразу и продаю. я думаю, может продать бенз у меня по деньгам уже тысяча... ой, 116 тысяч. ой, тысяч, говорю, блядь, 116 я 120 монет потратил на металлолом чтобы сделать три дрона, короче чтобы можно было улучшить в итоге у меня сейчас надо... Что, а мне... у Реда тоже дроны какие то Или чего нет? А? Они у него нет. Давай. Ну, можно... Можно Реда позвать как то та, танка. У него поэтому, по-моему, нормально. И дробовики у него там. Ну, с дробовиками я могу. На захвате они все. Поехали туда сейчас. Да, они тут все, блядь. Блять, колесо сбили сука. Бля, зря сюда вообще поехал. А, тут смотрите, видите, Мы тут не одна Тима. Тут несколько с нами. Там еще одного тима в команде нашей. Блин, все я погиб. Зато да дамага много делал. У меня откат, блять Я дамага делал на, ш... на 662. По мне ко мне подъезжай. Блять. А мне зацепился. За него. Вот, не один остался. Нет, сна, четыре нас. Так, да. Сука, сбивай, сбивай его, блять. И без дронов <нелом> еще. Пуля догнала. Я смысла не вижу. То, что они таранят Потому что у них ведь нет ничего, ни на ни песаков, ни ножей, никаких лезвий. А они зачем-то таранят. Не, реда не возьмем. Лучше с этими с дронами поискать Уже по времени должен зайти. А вы вначале узнаете, он вообще русский понимает нас? Стоя не готов, сейчас покрошу технику. Красный цвет. Все готов. Зум. Сейчас. Я уже Красный цвет тоже покрасить, если есть возможность. Или розовый, там стандартный. Я в паутину покрашу. Паутину хорошо. Релик э, кар краски релик давай как-то так называется. как она у Ну короче, намного круче э, э, Так, теперь снизу показываю. Все закрыто в квартире. Холодно, Сюда, готов. Зимух, кто, в да, готов. Зимуха, блядь. Сейчас скажу. Ч ⁇ же на базе ждем. Один ход приедут в захватку. Да-да-да. Можно, дайте просто на горку заехать вам в саму угол. На, на предугорку. Если от, оттуда можно и спрыгнуть прям на, на этот Захват, и видно там оттуда все. Вот как вам краска посмотреть. Вот паутинка узля. Паутиночка. Mm -hmm. Прикольно. Слева, внизу. Да, все, погнали. Гимут, пизда. Спасибо. О, черт, черт, черт. Да что ж ты, блядь? Андроны мешают. Блядь, стой, сейчас это соберу. то, что так получилось, нашел угу. вот Как нахуй. Ч туда же, ад да, наверх? Опять приедет, опять спрыгнем. Только уже съедем лучше, сбоку съедем. По Я вернулся. За них... За Отсюда вообще и... все видно, блядь. А, а где там наш? Бази базы один захват. Марсейн. Вообще-то меня убили. А. все, все. Мне просто я как бы от ноутбука не так он близко, поэтому мне показалось, что там зеленый. Балет. Опять что? Ага. Бездят. Давай. Давай я тебя. Поехали на базу. погнали Мне вот этот билфролк, вот этот наш... Вот он снизу, смотри, настреливает. Он без колес. И без кабины. За мной. сверху по пототим как раз. Да он на базе захвата не идет. Один как минимум. Да все же полк. Уже нету. Может тщательно напишем, что это с дронами ищем. А зачем? Давай, если будет как, если мы ну, увидим кого-нибудь с дроном. это долго, это вот редко будет поверь. Погнали, пух. Я вот думаю, может позвать там у психа да им не надо. Какого психа. Марсель знает. Ту малолетку, что ли? Да. Ну, Ой, давай тебе не блять, Мы с ним часа два поиграли, потом начали проигрывать, и он ныть, ныть начал. Мне было пофиг, то что мы проиграли. У него просто уже, я не знаю, у меня просто интерес пропал к игре из-за того, что он дезморалит, короче. А. Я, мы чисто проиграли, что с фигней страдать начали. <с> ну, походу вы и начали, а я пытался что-то сделать. <с> я пытался там с пушки поугорать. Мелкий пытался от фигней пострадать. Просто лез вперед всех и не слушал нас. Вот, я возле зуб... базы сейчас, заезжай, будет смотри. Поехали, раскотаем. Подожди, я застрял. Ну дай, блядь. Я в Марселе застрял. Тут он. Да хуя, блядь. М материть. Убивай, не убивай. База. Опа, все, еще механик придет. А, она. Една база. Тут, тут четверо, нам помощь. На. Ой-ой-ой-ой. Раз. У меня откат. А ты ездить от него! Да, да ты убил его. Все, едем. Где ты там? А. У меня откат. Мне полностью нужна. Я телека меня откат. Я пытаюсь ехать сзади него, чтобы он по мне стрелял. У него слепая зона, сзади. Блях, мух. Через 10 секунд только. Нет, Вон на нашей базе один. Давай. Вс, пойдем. Попросил помощь. <связь> Откат. Еще. <связь> <связь> Но новый левел сдали. А я через 20 капну. 26 -й. Хотя сегодня ночью только апнулся, прикинь. -то. <свист> <свист> да быстрее бы уже 30 апнуть, и там уже прыстишь всякую хрень давать бы. Сундуки дают. <свист> <свист> Отключался. Ой, тут знаем течку одну на захвате. Там я сижу, блять, и жду, пока захват будет. А, ну хуя мы же ждем постоянно. Сука. Ну, дождем, дождем. А будь там. Я тоже там все время стою на, на полигорке. Там есть в углу такая, да, где пусты. Там и дронами отстреливаться можно. Я Что заезжаем на захват? Давайте, я тут рядом с маршрутом. Ну, ну давайте Городом попробуем. Там полно давай, их двое. Вон да. зеленого бы сначала. Вот этого давай завалим. Вот. Больные гривы, блядь. блядь. Давай сзади объедем. Да-да-да. Да-да-да, сюда. Я только вот стрелять сзади нах он здесь. И то настреливаем. Он вектор, блядь. Вс, откат. Сейчас догоню, блядь, приню его надо. А Накатывается тут. Крести сижу. Ч-то -то я не понял, как он там перверным был. Он мне взял дрону сбил. Блин, как черлик так быстро не твое нафиг? Ч у него такое за оружие? Да ну как? Как он так далеко я? Да едь на баллы, чувак. Да ладно. Вот он меня уверил. Да, я его уверил. Вот за Левиофаном. Не, Сейчас, -левиафан. а? Нет, Левиафанов я потом буду когда по хабу меня перестал выполнили да, спать лево. А что там за Левиафан? Типа такая же игра, только большими, что? Там, короче, Ливиафан, который другие игроки собирают, надо уничтожить в рейде. Три такие огромные машины. А у них там может быть по штук 20 ушек. Да. Не, мне ПВП чисто прикалывают. Что так же Ай, на горочку заедем, ждем. Я за поездом буду стоять на всякий случай. Ты что, только дронов покрасить решил? Ну да. Но у меня же не красный этот дрон. <связь> <связь> Пусть соответствует. Вы не толкайте меня. Я сейчас опять Я на такой случай дам и поставил. Кстати, я вижу потилик. Я тоже вижу. Они едут на фабрик. И что? Все, что хочется. Все, -таки тут вообще. такие хочется. Нам лучше идти сейчас всю команду разнесут, а мы ничего не сделали. Ну они там. Да Если что? мы они будем не рядом. Вернись, вернись, нахуя уехал? Бля. Если мы рядом будем втроем и крутиться, то мало что не нам сделают. А он уехал вообще один, мы вдвоем тобой А по сейчас наши тиммейты просто разнесут всю команду или нам ноль. Да вы разнесли, возвращайся лучше сюда. Ты один ничего не сделаешь. Я один вот одного вынес, сейчас второго. Значит, тебя толпой вынесут а в смысле тут только один пойдем на гору заедем лучше оттуда спустимся я закладываю да, да. погнали да, к нам сейчас уже вам приехали а ну разнести телеграмма я пока закладываю вон у меня еще тут есть на мне двое вон еду еду бля пушками своими и... и золотой хуйней еще один да, вот это Все. сделал откат да, тоже, а он наверное к ним поедет, поехали к нашему по любому к нему поедет, сбивать он уже где сломанный валяется сзади? Еду. Возле меня! Еду, еду, еду. Ты на базу едешь? Целый? А он туда есть? Да, теперь возле Он ч тупо. А, у него поход боезапас кончился. А, нет. Всё, да он, я, тут уже был. я уже захватил базу. Да ты его и убил, один фиг Подождите, есть сейчас. А я не А, нет. уже час а как это называется который колесный дрон, который ракеты распускает он фиолетовый он и фиолетовый есть и синий есть который ракетами прям катается который ракеты шмаляет ли? да да да а На колесах даже... только. Даже не знаю. Сейчас посмотрю. Сейчас, погоди, Бонни, не нажимай. Сейчас я и ястребы скрафчу. А я не могу, потому что я должен Фракция этой быть. Блять. Через час только поставлю. Жаль. Короче, есть гренадер фиолетовый. Ага. Выпускает подвижного боевого дрона на колесах, вооружен гранатометом, поражает любые цели в радиусе атаки. Кстати, мощная вещь, если их в штуке три. Да. Они еще ездят быстро и шмаляют. Нормально так сколько он стоит? А, гренадер 390, ебать. Угу. По сути, можно скрафтить, но видишь, это надо много ресов и времени. Вот в чем минус. Я себе хочу вот ещё что что один, еще один. еще одно пламя сделать. Это самоводящая ракета, которая. Так, на всякий случай, что было. У меня одна есть. И потом заняться этими. Палки взять или пару штук сделать. Бум! там такие палки короче на концах типа как это взрывчатка короче при контакте они взрываются короче и, ну грубо говоря игра на них <соединяющие> Понял, да? вот хочу пару штук <соединяющие> таких сделать Так чисто по фану покататься короче но их тоже как минимум штук 10 надо сделать вот. сейчас на бензине денежку подзаработаю и начну подыху короче их делать тоже после того как еще одно пламя сделаю ну а пока цели вроде пока нет Меня на ютубе на двоих подписан вот, Который в красавт играет вот. Мне вот интересно Я если что там смотрю эти оружия На выставках проверяю как они шмаляют Интересно, а -а -а. неинтересно вот. Все, погнали Так, кто машину тяжелел? Я себе Дамкрас ставил. Вот зря, нас кинул, пиздец. Вот больше уже 1600 это уже пиздец. Ну Честно. окей, ну, я сейчас да. уберу. Дамкрас потом убери. Да. У них два бота, кстати. Видите, ко мне меня это... довольно такие серьезные противники. Главное с ними сейчас не сцепиться, они сразу дронов забивают. все поехали, за мест пошел? Рано, ну, конечно, это ну, ладно. Вот эту одного сбегаем прям толпой. На одного накидываемся. И вот на того синего, давай. Да, монокоршены. Это вообще. Ой, тренированный, смотри, вот Лиза. На. Да, это бот. Бот был. Адам, походу, тоже бот. Бот, бот, подрону встретиться сразу. Ну да ему все. Можно сзади. Мне откат. откат. Да, Да получше. А у того школьника есть дроны? Вот такой. А, с которым мы играли? Да. Ну у него дроны и были. Мы а, ну давай его позовем. Что, мне кажется, сраться вряд ли будем. Похуй, а я не знаю. Только я посмотрю. Он меня вот из друзей удалил. А. Я посмотрю, если остался, если будет... Сидеть, Только то... связь не добавим и все. А так пусть еще с дронами будет пока на время. Пока знакомые не пришли. Все же лучше, чем какой-то там хуй, блядь, пушка бесполезная, блядь. Ну так тогда? Ну, на мой Давай взгляд, блядь. Нафиг. Вишь, он пушка, раз плюхнет, а, а дроны сколько ебанут. Я помер. помню. Зря ты лес, так бы хоть бензин получил. Все, последний остался. Дай-дай-дай. Да, это дай. Дай, не дроны Да. Посмотри, я школьник есть, нет. То да, есть ничего мы без связи играем. Нахуй не надо связь. Так, пусть... Числится и все их устнит. А он и так в дискорде нет. Ну ещ лучше. Сейчас посмотрим. Так, сети его нет, а сейчас посмотрю вообще в друзьях есть. Там, там домкат бери. Он, короче, снеганул, кажется, вообще меня из друзей ударил. Я знаю вот одного человека, не знаю, есть у него дрон, сейчас попробую спросить. Что за человек, ты с ним каталожишь? Да. Ну он как бы играет как там, чисто пилами. Ну у меня такой же друг был, ну хотя бы такого давай, похуй. Ну вот спрашиваю, у него есть... Сейчас спрашиваю, есть дрон. Нету. Нет. Этот, я сейчас на минуту отойду, проверю, чай остыл или нет. Хорошо? Ага. давай, давай. Слушай, дай мне дай мне лидерку, чтобы я его добавил. Ну, да, то Блин. um mm -hmm. mm -hmm. я просто все пошел все, я тут Так мы играем потихонечку. Фармим бензинов. Тащим капочки. Что у нас куста? Здесь и одно положение. Желака здесь дальше нельзя перелезть. Короче, тот челик не смог. Не сможет. Че, вы все готовы? Нет, пока. А? Я смотрел, короче, челика может позвать. Ну не получится, <свист> у меня чувак через час один подойдет. А, а это пока не ответил Короче, не получится мой друг не может дойти к нам он будет друг, он в другой теме я готов еще через час будет один чувак. мне насколько хватит я поиграю потом надо будет умудриться левиафану выполнить сразу плюс я еще хочу пожрать и немного в дьявол побегать ты помнишь, где я часть, нет? Армеец. Я? Я не играл даже. Ага, -а -а. ясно. Да что-то ностальгии схватил, блин, думал, блин, игра в детство, ну, надо позалипать. Я блин. вот еще играл в детстве, это метро, я всё, метро прошёл, даже редукс покупал. Я пытался в него поиграть, но мне что то как-то она не очень засыпала. А вот Fallout, мне вообще... Fallout мне вообще залетел. Fallout, Skyrim. Fallout, да, 4 только играл. Но, я вообще но... играл? Я только все из 6 не играл, который онлайн. Я, я тоже не играл. Я 4 играл и всё. я полностью прошел, потом еще дальше играл. Обусулялся деревню, всякую фигню, тузын-судын короче вот мы ломанулись вообще знаете почему мой друг не пойдет не клемитный по металлу уже все исчерпан они сейчас идут за проводами ходят только. Да. я бы тоже вот так ну, блин там такие пушки там такие агрегаты мне стало неинтересно я туда только хожу а делать нечего и все все берем базу сами привет ребят сами сами привет значит ли река можно будет только знаете когда когда у нас будет два анигилятора или или 3. три Не, лучше анигиляторы будут три будут последние у меня тут один ребят бревнометр да. и у меня откат Но ой и... тут трое. Съебываем вообще нахуй, если ай, откат. Ай, ай. Там пушки как панам. Ай, блин, вы говорили беспалено, ага, как мочкарет. Да, жалко некий нельзя одинаково сделать. Подобие. Типа снова плана что-нибудь. Блять, меня сбил, сука, не успел ехать. Оттолкните меня куда-нибудь. Говорит. Вот, мочите, мочить его. Не дайте меня убить. Не подыхай, не подыхай тоже. Так, бензин хочешь хоть получишь. Сука, а, блядь, ты меня не трогай, нахуя на захват, блядь, остался. Вот очки не получилось за вас, красавцы, блядь. Угоды, блядь. Да го вторян, вообще унесли нахуй. Мы да. да тебя спасли. Да я, я чуть то при... не подумал, чувак, извини. Бог прощает. А я наказываю. Жестоко наказываю. Бог прости, сатана похвалит, да? О, смотри, у них котик. Чувачок. Прикинь, где-то. А, это было в том году, это было лето. Короче, ехал, к братишки, короче, на маршрутке. Ну, ребят, не а дайте тут останемся. я все рассказываю. На маршрутке, короче, вот там полная маршрутка была, и девочка молодая. Ну, лет 20, наверное. И девочка там была молодая, лет 20. Маршрутка задя, была Сзади, сзади, полная... сзади! Блядь, что ты сделал? Вот ты меня толкнул и пиздец, я застрял у него, сука. Нахуя ты так сделал, блядь? Я вообще никого не видел. Ты в меня вот начал врезаться, я назад хотел отъехать, а я не смог из-за тебя. Она, б... а вот не дай, как бы... Да где хана, я бы хоть разогнался, там по груди сделал. Мы бы возьмем. Давай котика позовем он. Вот. Без А давайте выйдем из боя. Толку, блядь, один ходит. ждать только. Очков мало дадут. Давайте блядь, за... не подбирай меня Лисполезу. больше, я тебе же говорил вот. Нахуя вот. Пиздец вот. Давайте досмотрим. Кстати, посмотрите, Виталик, который все время у противников погибал первым. Сейчас что-то живет. А то он ну, обычно, помните? Секунды 4 боя, все умер. Выходи, мы вышли, ещ Не подпираем я больше, вообще так. У тебя глупая, блядь, привычка, честно. Я бы сказал, ебанутая даже. Видишь, ты и так подставил себя и меня сейчас, блядь, тупо. Захуй А могли бы уехать, тупо, блядь. Хотя покружить бы еще время выиграли, поверь. Наль. Да, сейчас зашел нет. Знаете, какой минус? То, что ты подпираешь. Нет. То, что лимит по металлу есть. Да. А так бы смогли побольше по блату. У меня 7 часов уже лимит попадет уже По Он у меня в три пропадет. Все, ждем. Давайте посередине. Там основные все поехали. Ну я жду Пока живет Марсель чтобы его, если еще, повторять. <смех> а, не толкайся. Да. И, общем, не о, бурик. Ему хана. Все, мухана. Очень помог. Все, на захват ездим просто. Знаете, там Трое. Четверо вообще. Знаете какое имбовое оружие? Ну, идти, хуже просто. По энергии. Знаете какое? Пламя. Хорош. Вот это вот по реальному пламя. Имбовый а такой. А по все. энергии. Их <coughs> можно там одеть тук шесть. Иначе не отметила. То ну, что у меня видеокарта на 64 стоит, родная. <къех> у меня все на минималках. И я не вижу здесь круг белый. Базой. Вот это минус. А я вот хочу сделать, как у всех, чтобы детали именно прям видно было, как они отламывают. Ну, настройки найти не могу. А, все, я продал уравнить. с продал? ура уравнитель Что так же на базе ждем да да да поднимаемся наверх зато победа будет ну. пусть там вдохнут Если даже они все сдохнут мне кажется у нас большой шанс что мы выиграем потому что они ваншотные по любому будет хотя бы наполовину а победы если смотри противников там например все уничтожают и все или смысл нам ноль будет по нулям. Почему по нулям? Они в любом случае захотят сюда приехать. Да, тут кто-нибудь до приезжает всегда, блять. Кстати, а зачем нашу тону? Потому что он долбоёк. Или на видео просто не знает, что нельзя ездить вон. Як сам первый раз тоже не знал, что нельзя. Я тоже, я просто поехал, думал, сейчас Бывает я быстренько проеду. Что доеду там? Доль воды как раз. Витан снага. Ван Ван У воды такой урон жесткий. Помню no, no. один раз мы так долго играли в рейд. Два поехали двадцать. Поехали поехали. Мы не Тут трое уже. Он синим надо разбирать вот этого. Чубриков. Нет, надо разбирать. Еще один приехал. Да-да, я его уже убила сзади. Блин, тут бревномет Есть. все, есть. все опять в нашу лазейку. Мне откат, блять, приехал еще один, Есть. Не есть. Говорить. У меня откат. Не у меня. Пять секунд. Сейчас задавлю. Не лезь. А, Что-то я не посмотрел на таблицу. Mm. Я думаю, у них еще кто-то есть. У меня как раз откат отошел. У меня тоже один дрон. Откатывается. У тебя тоже такие, да? Модификация. Откат быстрее, Чё? У тебя тоже на дронах есть откат быстрее. Надо... А я не знаю. У, у, меня, у меня там прочность. Короче... Потом то, чтобы они долго жили. И по одному скилу у них разные, короче. У них два скилла одинаковые. А у меня. Ага. А третий разный у них. <смех> у меня, короче, прочность, дальность и перезарядка быстрее. Короче, самый топ, на мой взгляд. Но у меня тоже все, что у них есть, как раз все то, что мне и надо для дрона. О, они там все на базе. <смех> Я еще не <смех> доехал <смех> до спины. Ладно, я через середину заеду. Вылетайте. Синего надо убивать. У него пушка, он дронов собьет весь по уму. Блин, там в углу стоит. Помощь нужна. ГГ, мне у меня нет тоже дронов. Откат. Я умный. Я всех ранил, но блин, я потерял, куда ехать. Я тоже всех ранил, но бесполез. У нас темы какие-то. Потом не сбили. <свят> а! -а, -а, -а. <свят> Красный. <Красавец. свят> вовремя нажал. вот как раз. А то у нас, что один остался. А вот стволов нет. Дормально. Должен затащить. А это а Сказать, он тяжелый вообще да. да. по пулеметам вообще не стреляет а это сбил на бал Ну тут один вариант самый уничтожить если слышь все проиграли короче не если он любом... там сложится то мы выиграем нет у них захват на одну очку а ну по сути да есть все вроде ничто даже так бы мы уничтожили. не вс а... А, хотя бы был шанс я секунду одну вещь сделаю Ладно, все, мне пора кличь. Я пока закругляю. Чего? Давай. Как раз и у меня пришло это. Да я создам отряд. А -а Или давай, меня, давай. Давай. Лидера, дай я потом. Я это позову. Чувака. Все, сделал. Слышь? сделал друг. Ага. Блин, я один у нас ушел. Что-то не принимает. Что там лишь? А, он ее же Ну, давай двоем пока. Да, давай, сейчас, секунду. Кто, мол, приснится. Ну, как раз этот вот придет. Как раз у нас четверо будет. Это, получается, вообще не придет, да? Походу нет, наверное, я не знаю. Да он вечно куда-то уходит. Его вечно куда-то посылает. Посылают нахуй. Настроение похуй в направлении нахуй. Чё говоришь? Чё говоришь? Настроение похуй в направлении нахуй, говорю. Я шереньки а это во мне, это нахуй. Вот, смотри, вот так встань. Видишь корабль? Пустой вот этот. прямой. Ну. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Да, да, да, помни эту тему. Это как это, майор Пейн. Нет, это ДМБ. Нет, прикол. Пейн, я ног не чувствую. А я ему говорю, там, Макс, а у тебя их нету. <laughs> типа там, когда а, война да, в Вьетнаме да. была. Сзади, сзади нас. Поехали. Сорян. Он, походу, разочаруется, блин. <laughs> уже уматывается, смотри. Не двое. может уехать. А, уже один. У меня, у меня откат, сваливаем. Я свалил, у меня откат. Живи, живи. Сейчас я обедаю, половина у меня как раз да. Окей, окей. Он на тебе? Да. У него живи, бревномет. Еду. Блядь, я врезался. Бля. Где он? воз меня на нашу все базу еще. едет еще один там все все не лезь живи сам раскатаю один готов второй тоже считаю. есть готово живи живи хоть получше спрячься вообще лучше там у меня откат Он, наверное, на свою базу поедет, скорее всего. Да, на своей базе, видишь. Захват. Останься тут лучше. Да, okay. хоть это пол. Бенс. смотри он еще убил кого-то. У тебя хп-то много? 173. Хватит. Для дрона дроны заряжены. а он уже горит у него пушка все, хана ему не зря я ехал мы с тобой получается семерых вальнули да, да мы красавцы У меня через 15 тысяч апнусь. У меня сейчас в баке 40 бензина есть. Надо будет их потратить перед тем, как апнусь, чтобы не пропадали. А мы вот вчера знаешь, на каком Моми играли? Короче, с полторы до двух тысяч. Ну, за две тысячи не переваливало. И тоже нормально было. Но мы там делали фишку и по три дрона пихали, короче, вот так вот. Чтобы можно было. А, да-да, понял я Ну, это, видите, только... в далеко. Это реально надо, чтобы команда была. Да, вот я сейчас с эти этим чуваки ездят уже. Ну, нет, да, 2000 нет, этого вот после 2000, да, бывает, подается там. Тут прям низкий, а там чуть-чуть повыше прям, ну, но... там очков бывает побольше дают, поболее. Что, давай на ихнюю базу прям поедем, ой, на это, по, -по, -по прямой наверх. или можно на ихнюю базу рискнуть слушай или подождать пока кто-нибудь приедет и разобрать его а да подождем прибьем по на нибудь приедет вон едет уже двое все можно уже трое а даже трое? да а эти бались уже а да тоже съебемся повыше четверо все бы Уезжай бы пусть вот эти танкует на них все, поехали, вот это вот Просто ага просто усеёбрым, дроны сами сделают свою работу все, поехали, сейчас можно уже вам Ой, с дробовиками, блять, спидер. там, смотри, самоубийца, отъезжай у меня откат Прикрой тебя живи, живи, живи блять блять, убил, да, тебя, сука гандон замочил его два года играл героя генералов два года манцевал а и чудо здесь не фрутанул <laughs> тоже играл да. не прикольная игрушка но я там винтовку до на скачал билет. и мне стало неинтересно играть <laughs> снайперку да оптику открыл Купил ее, поставил. Вообще читерсы. Тебя как видел, что у тебя снайперка, они сразу пытаются. И гранатами, и танками, и все. Потом магнитные мины купил. Оо. Это вообще меня все боялись. Все да? танкисты меня боялись. Я за немцев за америкосов играл. Я когда за только америкос... первый раз начал играть, еще когда русских не было, я тоже за америкосов играл. А потом только добавили русских, я сразу начал за русских играть и все, я на Америку забил, короче. Не, у немцев тоже нормальная техника там, МП40 мне пригод или этот пулемет у них отличный пиздец. МГ. Ну, да. По сути, можем мы с этим, с моим знакомым поиграть, ему задания ежедневные помочь выполнить, там рейд, не рейд. Тоже можно меди заработать, как думаешь? Ну, по сути-то да. Просто Или я -то, сейчас да, то, это... что апнусь, я хотел, короче, три задания этот запить левиафанов ежедневку, вот, а, и а -а -а. получается я уже все выполнил. Я говорю, я себе почти тысячу с чем-то бензином потратил и нихуя не выиграл, бля. Бараны какие-то попадаются, блядь. У меня нет левого фана. На мой взгляд, кто с пушками, тут играет, это мясо сплошное. Я вообще два гонял. дронов чисто только с пулеметами гонял. По максималу ставил пулеметы и вообще разносил, как на дронах ебает тут пиздец все не иди даже а ты там не не все, не, у меня откат не меня лагает, бля. У меня откат у меня тоже откат 10 15 да, сейчас секунд это осталось нечего, бля, 10 секунд и по пулеметам вчера, сука, знает ну, у меня все снял сука пидорас да, я все бы пойдем себем. Пойдем на захват, поедем вообще лучше. У вас сбоку с левой стороны. Эп, а я пока там борются. Если на, на, на очков очко выиграем, заебись бы. Как раз откат будет готов. О. Вот этот пидор, блядь. Блять, нет, сломали трона. Три три. Но ну, блядь, надо жить. У меня откат, я вообще уебываю. Не, подошел, он за мной прям едет. Ты горишь, лучше это захватывай. Да тут пиздец. Че он а, у меня сломал, сука. Бля... Надо хотя бы попить. Ты сдох, блядь? Да гандон, нахуй, этот, блядь, за камень заехал. Он, походу, то ли просто мимо приезжал, то ли чели, блядь, а тут я, нахуй. Сука. У меня дрон сломал. Посмотри, у этого долбоеба бочка, где стоит. Сбоку. У противника. Прям, блядь, под кабины. А этот может еще затащить. Видишь, он ныкался, блядь. Пулемет-то есть у него, хоть и Бух. Пять взял. По-любому добивал, наверное. Честь. Че, давай я сейчас один бой с тобой скатаю и попробую один бой Левиафанов скатать. Но отключаться мы не будем. Давай-давай, а по голосовому у что-то? Да-да-да-да, я просто вот этот, э, вот этот 40 бензин, который я заливал в бак, я его потрачу просто. Ага. Uh -huh. И дальше пойдем играть. А что, бля, афаны, там сколько на бензина? А стой, ты против игроков, получается, будешь играть, да, большим? Там, короче, ПВЕ игра получается. Вот эти большие машины, они как ПВЕшные, получается, они как боссы идут. Ага. Uh -huh. Вот, ибо там еще боты будут ездить. Там прикол в том, что надо базу защитить. Вот. Ты убиваешь этих трех Левиафанов, и все, игра выиграна, короче. Вот. А что А если нём... Левиафан? Чтобы в нем участвовать, там, по-моему, надо машину собрать на 4000 ОМ. Там 17 надо было, чтобы вообще его зашили, строить. А, да, а да. Если да, да. Леофан выиграет, значит это игрок другой, да, который создавал его. Да, ему победа засчитается. И этот медь дадут. Да это да. вообще брехня. Там пиздец, какие оружия надо, блядь. Что, Ебать, тебя подкинул. Давай я с тобой. Есть откат съеба. Я еще есть. На захват надо бы встать. А вон добил, есть. Что? Все, у меня откат. А Но я, я отстрелил, понимаю. У тебя один дрон, да? Ну захватываем базу за запохочи. Сам при захочет. Что-то еще ехать искать, блядь. Нет, Левиафанов, пиздить, это как обычно БВЕ миссии считается. Рейд. Кстати, его если выполняешь, тебе засчитывается, как э, выполнение рейда. Там просто машину надо сделать на 4000, по-моему. И стоит 40 бензина. Чтобы его в бой запускать, да? Да-да-да, тут ПВЕ-миссия. А с Левиафан вот запустила, а вот потом можешь сразу же играть, когда он запущен будет? Вот смотри, видишь, у тебя Левиафан... Требует 17 уровень, правильно? Но yeah. ты, короче, нажимаешь, создаешь самую мощную машину там 50 с чем-то тонн, короче, там сто с чем-то деталей можно поставить, все вооружение можно поставить, там что-то 60 энергии что-ли дается, я не помню. Все, ты создал машину, отправляешь в бой, он на двадцать часа от тебя уходит. А нажми выбор режима. Выбор режима, но... Видишь, там такая, типа, оранжевый свет или свет детской радости, называется вторжение. У меня уже бой. Ну и чё там? Там, короче, требования... А, 5000 оказывается надо. Минимальный уровень 10, 40 бензина. Вот. Сра... Сражение против левиафанов. Это как обычная ПВЕ-миссия. Вот и все рейд. Mm -hmm. Там зато это... Если проигрываешь, там 50 с чем-то меди дают. А если выиграешь, то 100 с чем-то меди дают. Ну нормальная тема. Но, блин, там машина хорошая нужна. Ладно, сейчас я, короче, это, сыграю. Давай, да. Я уже бой катает. Чувак мне хоть добавил, зебать. А? Чувак мне какой-то добавился. Тут 1800. Вон, как блядь. Блять. Пять тысяч, в общем, Которой, тебе, Блять, блять самого мощного дрона снесли, прикинь. Мне. Петя я хочу. клан делать. Поле. Клан хочу сделать, заред название. чтобы было. Ну блин, там 500 монет надо. Я знаю. Пойдешь в клан, если сделаю? Да я не против так-то, по сути. Ну я не так часто играю, в основном по выходным. Вот, Мне, потому что работа вот, так-то, вот так да. Ну у меня у меня, считай, четыре челика есть уже, вот вы. Вот моих двоих знакомых, вот вы, ты знакомый, считай. Нас уже пять, блядь, грубо говоря. Да, нас пять. Если что, без меня можете катать там? Вот мы еще и выиграли. Думаю, что я стартануть не могу У меня, оказывается, машина не 5000, а 4 с чем-то Думаю, что, смотрю, вроде все на месте Оказывается, вот. я там шмот какую-то делал И этот... Радар Продал. использовался в крафте, короче И радар слетел Слушай, а вот если филин взять, да? В бой пойти вот с полторы до двух там нормально он будет себя чувствовать но имею в виду по умам в и один сокол допустим с ракетами сокол че еще раз но ну, этого взять вот дрона э, филин ежегод с ракетами но... и одного сокола он от полторы до двух уместится по умом в таком же крафте вот Ща, ща, ща гляну там он 1100 стоит филин. и хотя бы один филин если даже иметь уже заебись мне кажется будет да он же ракетами хуячит да ракетами но там реально надо уже со скины играть потому что он пока ракету выпустит там как минимум секунды три выйдет вот. а, там, так реально, да. там реально надо ждать когда замес начнется и стараться в ближний бой короче не вступать вот. Я, короче, смотрел стримы По счету этой всей хуйни, короче Видяшки смотрел, тудым-судым Тема прикольная Охуенная, я бы тебе сказал Но, играть угу. надо в натуре как сапур короче И желательно со спины Короче, играй как медик, только в обратную сторону Медики, наоборот, в бой бегают А выключить. прикинь такую хуйню Вот играть в четыре в команде Один как танк и трое по, по фильму Просто взять по одному Это же ебать тоже будет, да? Так-то вот так то да допустим вот мы будем играть втроем допустим каждый пасет uh -huh. по одному филину и каждый посадит по одному соколу допустим вот так и, и, и ездить вместе вот тогда еще нормально будет как то более менее тем более если Нет, я не ошибаюсь мне там кажется ворота, надо думать что... вроде. <coughs> да у него самонаводка там я имею в виду то что Филин, один взять филин, и все, чтобы Ой, я против стримера играю. Кто там? Энерго, сказал. дед. Дед, короче, 89, Энерго. Он стримы делает. Да-да-да, я подписан на него. Привет, передавай ему. Он против меня катает. Сука, да, я врезал, сейчас я... Да, покажу, да. нахуй. Он меня атакует, кстати. Но он подронов, наверное, будет хуячить. О, мы его сейчас ебашим. Я его завалил. Слышь. Считай, привет передал, блядь. Так. Жители его завалил. Пацан на ютуб шел. Не получилось, не заснялось. Короче, ты меня слышишь? Да, да. Я, короче, взял твою машину, убрал твоих уронов. Ну? Так, 1100 и плюс 390. Это у нас сколько? А, это у нас... Нет, ты просто хотя бы один филин, похуй на дробовики. Хотя бы один фильм. Подожди, какие дробовики? Ну и что там хотел еще поставить с Нет, ты же говорил один, один, фильм, один фильм и один сокол, правильно? Ну да, если будет, допустим, сокол, пох. Вот смотри. Твоя машина и плюс еще полторы тысячи. Это сколько выходит? 2. Две триста примерно это выходит. А если без этого... Какого? Без той хуйни. Без сокола. Чисто фильм Тысяча То тогда будет тысяча вместе. Примерно так. Ну Но это нормально еще, вот на мой взгляд. Ну да. ладно попробуем вот хуй знает выиграем не выиграем блядь. я говорю вот сегодня все задания вот там же задание на неделю же дается я уже Но... все выполнил у меня вот последнее а, единственное... у меня они вы... говори говори у меня они выполнены уже у меня вот единственное Че? это вот левиафаны остались нахуй. я их решу наконец высадить это пиздец мутрным я на той неделе, нахуй, мне осталось оставалось два раза, а мне что-то вообще не фартило, нахуй, меня либо убьют, либо еще что-нибудь. Короче, еще и денег не было. В итоге у меня не было бензина, нахуй. В итоге у меня, нахуй, задание провалилось, нахуй. А они же на следующей неделе же не переносятся. Вот мне обидно было. Ну, ага. да, да. Я уже ящик взял этого, где там 200 монет, может, ну за неделю типа я его продал, короче за 20 чем-то монет или 30 да, вроде даже 30 да я лучше продам его нахуй там не фа, там хуйня выпадает я смотрел сколько стримов там надо 40 контейнеров чтобы купить и чтобы одна эпическая вышла или пару монет блядь. у чувака с 40 вот этих ящиков вышло только 3 раза по 200 монет и одна короче фиолетовая хуйня прикинь не, ощущение, но если открывать, это надо открывать, который за 3000, ну блин, 3000 это что-то как-то долго копить, я сейчас, конечно, попробую yeah. накопить. Его лучше продать, понимаешь, выпадет. там 300 голды будет, лучше продать и нужно тебе это взять, Да, точно заебись будет. Я вообще все контейнеры продаю, я никакой, блядь, не открываю вообще, потому что я знаю, что там выпадет хуйня, блядь, с моим везением тем более. У меня такая же тема, мне тоже не видят. Мне лучше Но продать... Ну, один раз я хочу попробовать купить эту хуйню за 3000. Тем более, там, если что-то тебе не понравится, ты детали то продать можешь. Так-то да. А, ты, который вот эти вот, значок механика, что ли, недельный? Нет. Да, да, да, да. А, у меня они вообще не выполнены. Я эти хуйни выполнил, другие. Которые, а, это получается ежедневные, я недельные вообще не делаю, нахуй, пизду. Тут пока ебанутые, задания какие-то попадаются. А вот контейнер следопыта, лучше его продать, реально, там, что грубо говоря, 320 монет сделаешь с него. И купишь любую пушку, по сути, ну, за филку, ту же самую же, да, вот, по идее. Ну, ты знаешь, что ты ну, будешь покупать? Ну, вон ну, ну, так-то, да? С другой стороны. Тем вот <как> <как> <как> У меня еще нормальных рейсов нет, чтобы, блин, нормальную точку собрать. На говномусле каком-то езди, блядь. Машина из говна слеплена, блядь. Да, блядь, куда ты летишь, сука? Серьезно, Discord запущен, ОБС Это все напрягает, игра лагает, блин. Бать, кое-как второго убили. Ебать, только не бочки. Только не бочки, нахуй. Раз. Так. А, ты что ли покажу, с хуйня, 150. И. Да, у меня выйдет, короче, вся хуйня на 1900, то есть так играть. Не, это хуйня будет. Ты чё, про чё? Ну вон, сделать одну хуйню хочу. Хотел этот поставить, короче, у бешеных, есть же одну единицу энергии дает, которая бочка, генка. И поставить еще одного дрона третьего, чтобы они низких умах омах кидали. А, По понял. Сути... понял. По сути, мы таких вывезем так-то. На мой взгляд, три дрона, шесть дронов, если так делать. Сам подумай. Ну да. Шесть дронов втроем будет, получается девятивинов в четвером. Ебать. Охуеть, тут бажить можно бы. Двенадцать дрон, дронов. Ебать. Сука, я взял жетом купил, блядь. Ага. Пиздец. Грубо говоря, три, три монеты в никуда. Но мы приебали тут нахуй. Тима ни о чем. Это я думаю, крафтить, нет? Гемку. Бля, ну чтобы скрафтить мне надо металл, блядь. Мне придется купить, 16 монет потратить, сука. Я посчитал. Не, не буду нахуй пока, лучше. Лучше дождаться уж, да, вот 9 часов. Завтра там скрафчу. Пизду. 16 монет, это так-то дохуя, ебать. проебал я а короче еще блядь три монеты быть. потратил блядь. почти случайно с мышкой глюканул, блядь хотя я даже не нажимал прикинь Ой, бля, пиздец. <как> Очередной 40 литров бензина вы никуда нахуй <как> Пизден, были. На третьем боссе сдохли, блядь. Я тебя пригласил и Ладно. Всем спасибо за просмотр. Было весело. Сами видели, что можно творить с командой, играя на дронах. Ладно, всем спасибо за просмотр. До свидания.